приветствую вас друзья вы на канале на позитиве и сегодня у нас компания AI Marketing. сегодня рассмотрим регистрацию в компанию как правильно регистрироваться ну и вкратце что это что такое компания AI Marketing. это прежде всего MarketBot. это удивительный робот который сам размещает в сетях рекламу магазинов, а здесь их более двух тысяч. Люди переходят по ссылкам, что-то покупают для себя, а на ваш кошелек прилетает кэшбэк. Вам здесь делать фактически ничего не надо. Робот абсолютно самостоятельный. Ваша задача – всего лишь следить, чтобы у робота был пополнен рекламный бюджет. Чтобы познакомиться с компанией и работой робота, вам предлагается сертификат на 50 долларов от компании. Сертификат после того, как отработает, необходимо будет вернуть в компанию обратно. А вся прибыль, которая от него вы получите, это порядка 25-35% вы оставите себе. Просмотрев, как работает робот, уже необходимо из своих средств пополнить бюджет робота, для того, чтобы он в дальнейшем вам приносил прибыль. Чем больше сумма пополнения бюджета робота, тем, естественно, больше и лучше он работает, и приносит большую прибыль теперь ребята для того чтобы правильно зарегистрироваться к примеру мы будем регистрироваться с сертификатом на 50 долларов в подарок нажимаем на получить рекламный бюджет 50 долларов открывается у нас следующая страничка здесь можно пройти регистрацию как через google вконтакте я не рекомендую этого делать, а только левая иконка, где якобы, как многие говорят, мозги нарисованы. Да? Мы через левую иконку нажимаем и проходим регистрацию. Нажимая на левую иконку, у нас откроется после регистрации сразу два бэк-офиса. В IMarketing Marketbot и INB Network где мы с помощью партнерской программы сможем приглашать людей и тем самым увеличивать свой заработок. То есть, помимо того, что у нас будет работать Market Bot, мы еще сможем и через A&B Network, приглашая людей, еще больше увеличивать свой, свои заработки. Так, нажимаем на иконку с кучей шестереночек. Это левая крайняя иконка. Нажали. Открывается у нас следующая страничка INB Network, войти в аккаунт, но аккаунта у нас еще нету с вами, поэтому мы нажимаем у меня нет аккаунта, создать аккаунт, либо вас сразу перебросить на данную э, страничку, у меня просто есть аккаунт, я сейчас буду вместе с вами создавать второй аккаунт. Значит, здесь что мы указываем? Имя заполняем латиницей. Пишем имя, фамилию, e адрес, пароль. Смотрите, пароль должен содержать как цифры, буквы и обязательно одну заглавную букву. И повторяем пароль. И нажимаем капчу. Я не робот. После этого жмем кнопочку «Зарегистрироваться». Так, у нас произошел вход в систему, уже сразу в кабинет. Видите, что на рекламный баланс поступило 50 долларов. Это те 50 долларов, которые предоставляет нам компания. Здесь, когда мы изначально попадаем в кабинет, нам надо представиться роботу ознакомительная информация нажимаем продолжить и попадаем на онлайн-шопинг это список магазинов с онлайн кэшбэком здесь можно полистать и ознакомиться здесь есть магазины по всему миру то есть можете у себя уже в бэк-офисе полистать посмотреть где и что теперь ребят основное рекламный баланс пополнил на 50 долларов Через 48 часов рекламный баланс перейдет, если мы нажмем в статистику, в рекламный бюджет. То есть здесь у нас будет 0, а рекламный бюджет будет 50. И вот с того момента уже пойдет реклама, рекламная кампания, и робот начнет приносить вам доход значит рекламный бюджет у вас будет сумма и будет сумма, из, как только пойдет реклама будет израсходовано только -то. то есть каждый день робот будет расходовать там определенное количество денег что я еще здесь рекомендую в первые дни вы посмотрите как работает робот и не допускайте чтобы здесь на рекламном бюджете заканчивались деньги. Потому что как только деньги закончатся, робот заснет, вам опять надо будет пополнять рекламный баланс. На это уходит 48 часов, и через только 48 часов опять робот начинает давать рекламу и приносить вам доход. Желательно сразу небольшими суммами пополнять рекламный бюджет. Я на своем аккаунте пополнял 20-30 долларов, то есть чтобы было постепенное пополнение. Робот приносит где-то 25-35%. То есть довольно-таки неплохой доход. Это, ребята, у нас первый бэкофис офис непосредственно по рекламному боту. Теперь нам необходимо будет еще перейти на свой e-mail и подтвердить нашу с вами регистрацию. Переходим на e-mail, видим, что есть ссылка. INB network и переходим по кнопке подтвердить email. происходит активация все email подтвержден и смотрите значит робот у нас сейчас статус робота выключен видно что робот спит как только деньги с рекламного баланса поступят на рекламный бюджет робот начнет работать так и у нас есть второе еще офис nb network где мы можем с вами также зарабатывать вводим свой email и пароль ссылка для перехода будет под этим видео вот мы попали в кабинет здесь можете пощелкать по походить по кабинету активы здесь есть полностью партнерская программа зайти поизучать либо в следующих видео я более подробно все сделаю то есть здесь можно еще зарабатывать по по партнерской программе мы возвращаемся в маркетбот. Ребят, что хочу сказать. Компания хорошая. Стоит сюда подключиться и начать зарабатывать. Так что, ребят, у меня на сегодня все. Буду и дальше подробнее освещать эту компанию. У кого есть вопросы, пишем в комментариях. Кому было полезно это видео, ставим лайки. Подписываемся на канал. Всего вам доброго и до новых встреч!